доброго здравия всем чистого потока приветствуем благодарим обязательно Итак, значит начался для начала да вот по какое-то время еще будет висеть этот ролик да вот, так сказать по-прошайский вот потому что все таки надо еще надо потому что ситуация выравнивается Ну, итак, значит при великий поклон и благодарность всем кто помогал всем кто помог и помогает потому что у нас ситуация только однозначно такая да, мы существуем только на пожертвования от наших соратников, соратниц подписчиков, подписчиков да. просто зрителей, так сказать зрительниц нашего канала вот. соратники ближайшие очень здорово помогли просто от подписчиков, да, которые там зрители, да, вот вроде бы там больше 200, больше 300 просмотров Суммарно больше трех тысяч на канале присутствует на этом. На резервном, на маяке смотрителей приближается к места подписчиков. Но, тем не менее, помощь слабенькая. Только от самых ближайших, те, которые... вот Кремень такой, да. ядро самое настоящее. да, От просто тех, которые посмотрели и, и захлопнули. да, И потом ждут, когда придет уведомление на следующий стрим или вечерку посмотреть. Хапнуть шахти. Вот. Ну это как еще говорил Алексей Васильевич Трехлебов. И все. Поржать вот. можно. Ну да, потому что мы что стараемся да, да, и, и весело проводить, да, и полезно. Вот. Как, как для детишков, да, чтобы так вот, конфетку, и чтобы эта конфетка была не просто сладенькой в красивой обертке, а чтобы она еще и полезная была. Вспомнил, как собака в таблетке или Вот Поэтому, опять же, этот самый, да, чтобы это на пользу пошло, действительно на пользу, да, чтобы у вас это все распаковалось, вы же как-то попытайтесь хотя бы поблагодарить, мы же не требуем, как вот у нас ближайшие соратники, вот такие эти самые, там, заслали такие суммы охренительные. Нет, какую-то эту самую, какую-то кроху, вы все равно там, кто на сигареты, кто на... А траву на какую-то еще другую тратить, ну, да. да, ну, Лишний раз тысячи подписчиков, каждый десятый по 100 рублей, да, фу, какие проблемы, да, вот, поэтому, опять же, про великий поклон всем, кто помогал, всем, кто помогает, будем рассчитывать, что еще э, помощь будет, потому что, э, уж поймите, мы трудиться, вот, тем более работать на кого-то не пойдем. Ну нельзя, понимаете, ну, просто нельзя. Просто мир другой и мы другие. Да, объяснить это может нужно, потому что делаешь там не в каком-то эге или в, в каких-то завышенных этих самых. Но как это есть? Торговцы смертью, да, по моему вот это а или в какой-то этой самой. Ну практически все этим сейчас занимаются. Но где пойти? В нашем, этим, в этих самых. Да, вот у меня до специальность этот экономист, менеджмент организации, высшее вот это образование. Это кое-какеры. Да, это пойти вот этот офис, просиживание штанов и чмырение ну, ниже стоящих по этому самому. Да, ну это что-то не здраво. Физический какой-то этот самый, макароны какие-то грузить на грузчика. Ну вы же сами понимаете, какие эти макароны, пластика, как там, пластиковая каша, да? Это mm -hmm. тоже не невоздраво для общества. Не для меня это будет не невоздраво, не для общества. В дырку тем более. Ну это, это просто, как там все, говор... все говорят, шахтеры мои знакомые, что я там зарыл? Я там ничего не зарывал, мне что туда лезть. Вот это просто на смерть полезть. Раннюю или, или чуть-чуть позднее ну, ну и тем более, что это самое, что такое рыться в теле матушки земли. Ну, сами понимаете, это все равно, что грызть грудь своей матери-кормилицы. Тот уровень, на который мы вышли, понимание, идти, ну, может это покажется, да, эгом, что работать на какого-то ну далеко, вернее, недалекого как раз таки персонажа, вот это вот рабство на работу, ну это, это не здраво, это просто нездраво, это ненормально. А тем более, я же говорю, все, практически все в пищевую эту самую какую-то, ну там типа продавцом магазина или каким-нибудь, ну это что же, ну, отрава или этот самый мир нужно изменить нам для начала, чтобы он воздравость пошел и тогда, ну может быть, да, придется ну, опять же, что значит придется, а мы чем занимаемся вот когда мы, нормальная погода. ну я имею в виду именно физически а физически, физически. ну так сейчас, сейчас там делать нехер, там холодно ну еще все равно холодно для этих самых для плюсовая температура да. сейчас вытянули мы все-таки из этого самого да? Вот. сегодня потаяло, видео поснимал тоже а, надо будет выложить ну... поэтому вот такая вот Мир нужно сначала починить, исправить, чтобы потом в нем ну, жить. Не существовать, как сейчас, а жить. Проблема вот... это не наша. Проблема сказ. это окружающих. Во всяком случае, тех, которые смотрят, они должны понимать, что должна быть какая-то, ну, скажем так, благодарность. Да? Мы ценник не выставляем и прочие эти самые. В Ютубу мы не кланяемся, никаких этих самых, у нас же ни рекламы, ничего нету и никогда не было. Вот. И не будет. Вот. И не будет никакой помощи, мы все равно будем э, стримить, по-любому все равно будем стримить, если будет такая возможность, да, если не отхорнячат там электричество и все такое прочее, типа там за неуплату и прочее, да. 8 лет мы боролись против этих электрических бесов, но, увы и ах, да, вот пришлось все-таки платить за это все это дело, да, за отопление, вот, за уголек, такие вот пироги. Ниоткуда больше не капает, да, вот, поэтому только рассчитываем на гуманитарную помощь, да, вот, и меняем мир, вот. Дело в том, что, поймите, каждому живому человеку с рождения положено полное материальное обеспечение, о чем мы и говорим, о чем мы и говорим, и мир должен измениться, деньги должны уйти, как страшный сон, должно быть полное и тотальное самообеспечение. Вот. А наше объединение, которое должно стать державой, не каким-то там советским союзом или РФ-2.0 или еще чего-то, нет, это должна быть держава с народным самоуправлением, с безденежным обществом, где каждый, абсолютно каждый, начиная с тех, которые, ну якобы там занимаются самым непродуктивным трудом, вот, ну, которые, допустим, ну, не в состоянии больше э, там творческого ничего, ну, просто метут тротуары какие-то, да, метелкой там, или автомат какой-то мойкой где-то там полы вот и кончая блин э, заседателями в верховном совете да вот все должны одинаковое содержание одинаковое даже не так как в ведах написано что князь получает в 7 раз больше чем обыкновенный там этот самый да какой-нибудь ну, жопа другая э, или что блин да или у а, него ну. 10 ртов нет Абсолютно одинаковая, начиная от ВВ Путина и кончая каким-нибудь там дядей Федей грузчиком или какой-нибудь няней там в садике, допустим, какой-то мариванной. Евгений Строн сам присоединился, приветствуем. Самим на себя надо работать, сельское хозяйство, сбор металлолома, бутылок и так далее. Деньги лежат вокруг нас. Ну, этим нет, мы Нет, это не, это не зарабатывание, мы мусор убираем, облагораживаем нет, что, территорию мы... большую. Очисткой ну, занимаемся. Вот. А вот это вот, нет, это нельзя. Вот поймите, ну просто нельзя. Это на своей шкуре, на, на собственной крови это все испытано. Да? Последний раз, когда мне заплатили деньги, это будучи, когда я был командиром батальона, нам выдали мизерную зарплату, которую я раздал на, на весь батальон. И под, тем не менее, все равно, да, и все равно после этого э, э, все одно совпало сразу. Арест дисбаты и все такое прочее Пытки и Просто тогда некогда будет стримить это ж, ну, такое дело. Так, ладно, давайте двигаемся а то да. Затянуто все это Кто понимает, значит, тот понимает Кто не понимает, тот никогда не поймет И мы с вами просто-напросто да, Разойдемся мы, мы, по ж, разным реальностям мы, что итоге Вы говорим... давайте идите там Настройки э, социализма Капитализма да. или чего угодно там, Зарабатывайте бабло, кубышки Там э, эти самые банки открывайте, да, хоть консервные, хоть эти банки с этими самыми, с бибариками, с какими-нибудь доляриками, с цифровой какой-то валютой. Не, это, это не вариант. Это тупик. Даже не тупик, это смерть, понимаете, смерть, которая заманивает туда, да, вот, как на эту самую, да, за 200-300 тысяч сейчас заманивает на специальную операцию. Вот, 30 серебряников, 300 серебряников. Да, это, это без разницы. 300 тысяч серебряных бибариков, какая нахрен разница, да, вот, даже по ведическим писаниям, понимаете, ну еще Алексей Васильевич Трихлебо озвучил, что в шести случаях человек имеет право убивать человека. Вот так вот я вам скажу, херушки вам на все это самое. Не имеет права человек никого убивать. Не имеет права человек убивать человека. И человека вообще никакая мразь не имеет убивать. Ни демоны, ни бесы. Никто не имеет права пальцем прикоснуться к вам. Никто не имеет. Даже ведические писания искажены. Не имеет права. Вот рекомендовал и продолжаю рекомендовать этого уважаемого наблюдателя, Сергей Петровича его именуют. Ну, опять же призываю, давайте достучитесь к нему, чтобы выйти на прямое общение, допустим, на вечерке. Вот он как раз вот крайний ролик запилил, название подзапамятовал, да, вот выложу или уже выложил, да. Вот что даже на войне можно, вот как мы с Яном прошли, да. Мы прошли ад, самый натуральный, вы даже не представляете, ничего похожего даже сейчас нету. Ну разве те, которым так сказать, пролетает солнцепек, вот что-то такое, да? Вот. И мы не заморали руки даже капелькой э, чужой крови, а напротив, э, не представляете, какое количество народа населения мы спасли. Потому что, к сожалению, в страшной ситуации основная часть населения э, хуже ведут себя, чем овцы даже, хуже, понимаете, хуже, чем обычные там животные. Я помню, как под обстрелом собачонка там ломанулась в этот самый, да, вот это, здание, крепкое здание старой вот этой водокачки, прятаться помежду ног людей, вот, потому что, блин, дико стало. А сейчас основная масса народа в тату де море, и не знает, что делать. Собираться надо в кучку собираться, высматривать то самый, блин, продвинутый, хоть немного, да, хоть более-менее как-то эту толпу организовывают. И начать самоорганизовываться, народные советы организовывать, ну, 150 раз говорено об этом. Вот, и заявлять об этом, все, у нас нету никаких ни бандитов, ни нацистов, ни фашистов, э, ни этих самых, ни олигофренов, ничего этого нету. Народное самоуправление. Хотите нас поддерживать, не хотите, до свидозда. хоть этим зеленым, так сказать, хоть этим э, путинским, без разницы, понимаете, Без разницы. Все, вот ваша земля родная, на которой вы родились. Все, вы там стоите на ней твердо. Вот такие пироги. Все остальное это так. И все это будет вам, как вот в этом показывали мы. Все остальное у вас говно будет просто обтекать, не прикасаясь к вам. Так значит хорошо. Значит по поводу этого самого, да? По поводу того, что Весь мир э, держится счет, э, за счет нашей энергии. Немного еще по этому самому, потом перейдем к видео, к этим, да. Вот, с Антохой точно мы этот самый, да? э, На одной волне однозначно. Мы как раз и собрались сегодня в основном видео, э, не зачитывать комменты. Комменты будем зачитывать, как будет игровой стрим. Постараемся побольше. Так вот, значит... Ну вот поймите этот самый, да, поймите такой, что весь мир держится за счет нашей энергии. Даже не то, что якобы там сейчас от высших сил из центра галактики, из центра центр черной Ой, дыры пошел, превратился, да. блин, почему-то в пульсар, который начинает светить. Ну это как раз вот э, в начале вот мы показывали старый ролик, да, с этой... Э, с Ириной Пелеховой, да, вот, черная дыра превратилась в сияющую новую, там, ну, понимаете, ну, это, это бред, понимаете, просто народ просыпается, а просыпается народ, просыпается энергетика. Она ж правильно говорит, это же еще вывел э, уважаемый э, Константин Эдуардович Циолковский, два человека объединяются, в семь раз они усиливают друг друга. Вот, Третья определяется как там это, 3 как 49, она сама Пелихова говорит, понимаете, многократно. И это проверено, я вам рассказывал про 2006 год, когда или 2005, когда я выступал на, на, этом, на комсомольском... Э, 85-й. ой, простите, блин, для меня это так, это в Израиль, в 85-м, да, на комсомольской конференции, когда там... Я впервые прочувствовал вот это колоссальное объединение энергии человеческих. В 2014, да, на этом самом, многократно это вот в этих боевых условиях, да, вот поймите, все за счет нашей энергии, наша объединенная энергия, она делает вот так вот все, и миру вот так вот, раз, хотите вот... Красная, Красная полоса. Вот она будет вот так. Хотите, вот два солнца возникнет. Давайте вот так щелк и два солнца будет сиять. Хотите, чтобы они не заходили за горизонт. Вот так вот раз и все. Но только это объединенными усилиями. Чем мы больше нас будет, тем мы более будем здравые вещи. Надо определенный уровень набрать и войти вот это опять же в этот звездный храм и заключить новую конвенцию, что мир теперь будет э, идеальный и мы его будем продолжать строить, а не вот это ждать, что выше эти самые пролетит перронет на какой-то вайтмаре, блин, сорок пять тысяч лет его не было, а тут он пролетит, о, блин Молодцы, тут это самое, вы выжили вот, а я думал, что вы уже давно-то гикнулись и привез тут татару новых этих самых, да, двуногих, которые будут, или четырехногих, которые теперь будут выращиваться на этом плане бытия. Ой, блин, елы-пала, кого ж убивать, то ли вас, то ли этих, вновь это самое, понимаете, все за счет человеческой энергии, объединенной, вот. Все, мы уже даже 4 года назад об этом говорили, Туняев начал подтверждать, что там то ли 120, то ли 240 ватт энергии человек выделяет. Да тепловой энергии человек выделяет киловатт, блин. Вы считать ни хрена не умеете. А другой энергетики, других видов, ее посчитать невозможно. Это гигаватты, если вы будете ну, считать в этом. просто. Такая. Да, вот. нет у вас таких измерителей. Ну, поэтому не вот в, вот... в какое-то здание, естественно, не входить этот звездный храм, так называемый. Это вот это поле, которое должно появиться, когда количество здравых, ну какой-то порог ну, пере переступит. Вот, проснувшихся, осознанных более-менее. И тогда это просто ну, автоматом должно получиться, включиться. Душа у вас должна засветиться, открывается вот так вот душа, вы автоматически попадаете в это поле. Вот. Но, к, к сожалению, там маловато народа бывает. Иногда вообще никого не бывает в этом храме. Иногда несколько этих самых, да, соратников, соратниц, опознанных или неопознанных, вот так вот перемещаются все это дело, да. Вот такие пироги, да. Вот. Если вы в это не верите, ну, елы палы, блин, ну вот идете вы, да, и вот смотрите кому-то в затылок, да, вот кричать там не хотите просто посмотрели там окликнули человек повернулся вот есть вообще особо чувствительное. если вы в это не верите если вы такого не этот самый да ну вспоминайте как вот вам кто-то там чего-то этот самый увидите а сейчас вот сейчас вот кто-то позвонит вот. или думайте, ну сейчас надо позвонить там такой-то подруги а да. и тут раз она или он там отзванивается вам, да, вот, или там с родственниками, не суть важно, вот, ну, вспоминайте все это дело. А сила вашей энергии какая? Ну, вот посмотрите эти самые, да, вот мы сейчас вот как раз выкладываем, на днях это будет в доступ выложено, да, одна из, один из роликов, который записывает Антоха, да, ну, элементарно этот самый. Вот он за стеклом, в комнате, за шторкой, наблюдает за этими самыми, за своими животинками, которые там э, во дворе, в этом самом, в белой муте занимаются разными там вещами всевозможными. Да? Вы понимаете, только он глаз Навел на Собакевича, на кого-то Из Собакевича, все, Собакевич раз И уже видит, что там Антоха где-то за шторкой Невидимый, и далеко меха... И уже меха... начинает меха... это Радостный. самое Понимаете, только один Сколь брошенный взгляд, все Ну, собаки сразу на это реагируют мере, Понимаете, уловили, значит, поняли Определили, кто это, что это Антон И радуется, потому что, ну, хозяин же Там все такое прочее Представляете, какой поток идет энергии из ваших глаз? Это неописуемо просто. Вы же этими глазами мир этот творите, окружающий. Вы творите этими глазами. Вот тут вы в коробочке что-то подумали и вот это вот все извили Проектор. сюда. Да, и это все отобразилось на вот эту сферу, вот, которая вокруг вас, каждого из вас. А когда мы это все делаем суммарно, это да, вот... Да, сфера больше, э качественней. И утверждается это как уже физические законы, то есть вот это вот тяготение там или там э приталкивание, вот это все это дело, воздух вот этот генерится, вот эти все вещи. Это ж мы заключили эту конвенцию в звездном храме, вот, что мы вот настолько этот самый, что физическим телам нужно дышать, питаться. И эти все вот физические принципы заложены были в этом звездном храме. Вот. Но, к сожалению, определенное там начали переписывать, переписывать, по -по -по двоечники, прокрались, и это самое. Там, здесь был Вася, и хихи -хи, хи ха ха там э, пошлую картинку дорисовала, еще чего-то, понимаете. И получилось, что в этом мире вот это вот безобразие. Что вы смотрите, бегают какие-то эти самые, да, заседают какие-то там. Э, Всемирные какие-нибудь эти самые, Властители. так сказать, да, ну, вот, какие-то поставленные шпионы, ну и мототень вот это, понимаете. Все, пора вот зайти туда, конвен... всех выместить оттуда, вот, чтобы осветился этот звездный храм, да, и новую конвенцию заключить. Продиглофозит, типа. Да. Вот, поэтому так вот, ну, тут еще к этим самым, да, вот это вот, да. Суворов нам присоединился, у меня все тепло, я сегодня загорал. Прекрасно. Правда, утром не было видно расхода солнца, а здесь странно небо стало чистым. Да, тоже довольно Прекрасно. чисто было. Химингуэй к нам присоединился. О, приветствуем. Это что-то как раз говорит, мы на самом деле в едином пространстве находимся. Это условно мы на какие-то весе, да? вот. А тут вот как вот Ян за этот самый заметил, да, когда вы все корчат корчат из себя всякие супер продвинутые задвинутые э, любого пола, да. Ну, вот. Они устраивают такой космовинегрет, да. Ну, вот, как Ян сказал, по эти самые как они там космоэнергетики энергетики да на самом деле они просто винегрет делают вот потому что космос это на самом деле не вот это вот куда летают вот эти вот за большие бабки пузатые такие слепые мужики которых называют космонуфтами мечтательские пенсионеры. вот а на самом деле блин ну это ж пипец просто какой-то да это пространство вот, если правильно это рассуждать. В какое пространство они летают? Та пространство вот оно вокруг. Давайте заполнять его нормальным. А то получаются эти бессологи, репрессологи, регрессологи и прочие там ототения. Понимаете, да, действительно это так. Вот они регрессивный ну... гипноз, да, ну просто слово регрессивный. Я понимаю, что это типа назад вспомнить то, что было до этой самой. Ну, блин, ну это же, ну, деградация, как, как, как ни крути, назад, ну, откатывание. чтобы вы начали становиться Тупить. деградантами, понимаете. Вот. Разбираются в чем они. Неоднократно мы же говорили, что попыете в черных рясах, эти пузы беременные типа мужики да вот они в, в бесах в устройстве ада разбираются и все эти прочие задвинутые продвинутые кто из этих самых э, э, вот этих вот этих самых да, космовинегретов говорит о том что вот, э, надо устроить светлое будущее рассказывать как это все дело выглядит про бесов они вам все расскажут, про прошлой жизни которых не было и в принципе не может быть потому что мы живем здесь и сейчас Единственное, что есть вот вы распределены, ваша сущность распределена и выполняет сразу, возможно, даже несколько воплощений. Вот, это одновременно происходит. Ничего, что было до нашего круга жизни, ничего этого не было. Вот, поймите вы все это дело. Это отсутствие. Отсутствие всего. Какие были условия, кто там задачи какие выполняет, это не ваше дело абсолютно, так сказать, не ваше собачье дело. Вот, вы в этом круге жизни разбирайтесь с тем, что, куда мы докатились. Что нам навалили, какого да. дерьма. Так, в общем, плюс 5 в Питере. Не О, могу прекрасно. И да, если бы парни всей земли, но, к сожалению, но большой вопрос, я уверен, что он решится скоро, а как же? Так, давайте же его решать, мы да. к этому и призываем, вот. Послушайте предыдущие вкратце. Вот, листайте, меняйте реальность. Наша задача какая? Вот как страницы книги. Вот вы читаете, вот неинтересно. Так, я перелистну следующий рассказ. О, вот это интересно. Здесь я хочу пожить. Все, входите в эту реальность. Сотворяйте ее. Как в квартире какой-то. Мебель расставляйте, все это дело. Здравое. А это то, что вам не нравится. Там войны все, возможно, эту мототень. Улицы разбитых фонарей с этими ментами. Ментовские войны. Зачем оно вам нужно? Зачем? Убирайте эту реальность, все. Мы в состоянии это все делать. Поймите, как только человек активизируется, с него слетают эти кандалы, вот эти все вериги, раскрывается его фантазия, человек начинает расцветать. Чудеса происходят Самым самыми, казалось бы, контуженными, отбитыми на всю голову. Вот. Поэтому вольному воля, понимаете? Да. Серьезный сын. Так же солнечно в солнечном Татарстане. Прекрасно. Прекрасно. Ну, один он план бытия где, где бы мы не были разбросаны а ближайшие эти одинаковое полете объединяемся Тепло, усиливаем солнечно. и все и посылаем это все да. и фини, э, в прошлое так сказать да которая вот уходит просто смехаем, как веником, ну, как да. в мусор да в аннигилятор какой-то нахер Так,